В этом видео разберемся, как бизнес-коллекция поможет вам в продвижении любого онлайн-бизнеса, как ее можно использовать в сетевом для знакомства и общения с разными сетевиками, как зарабатывать дополнительные деньги, в том числе при отказах от вашего основного предложения. И все это никак не мешает вашему бизнесу, наоборот, это даже его усиливает. В коллекции собраны и структурированы более тысячи различных сайтов, сервисов, программ и материалов для продвижения бизнеса, среди которых есть и варианты для бесплатного использования, и с частично бесплатными возможностями. И конечно, если вы хотите максимальных результатов, есть рекомендации платных сервисов, которые тем не менее доступны по цене и наиболее эффективны. То есть, по сути, это библиотека интернет-предпринимателя, которая всегда будет у вас под рукой, которая будет экономить ваше время, деньги, которая постоянно проверяется на актуальность информации и дополняется по мере появления новых качественных сервисов. Все материалы удобно структурированы по тематическим разделам. Каждый можно развернуть, посмотреть его подробное содержание. Также есть подразделы, краткое описание каждого сервиса, для чего, для каких целей они применяются. И после получения доступа к коллекции в личном кабинете у вас будут ссылки на все вот эти материалы. Разделов достаточно для разных задач бизнеса. Причем не нужно пытаться освоить все сразу, доступ у вас будет постоянный. Допустим, вы планируете рекламу дать, заходите в раздел для рекламы и выбираете наиболее подходящие сервисы. Нужно рассылку сделать, или вебинар провести, или видео записать. Зашли в соответствующий раздел и выбрали. Не знаете, как записывать видео или что-то еще делать? Для этого есть бонусные разделы с обучающими материалами, поэтому было бы желание. Стоимость доступа ко всем материалам коллекции и всем остальным выгодам всего-навсего 570 рублей. Это разовая оплата за пожизненный доступ. Плюс к этому, после оплаты у вас открывается возможность зарабатывать по пятиуровневой партнерской программе. За каждую личную рекомендацию, без ограничений, вы зарабатываете по 200 рублей. За рекомендации, сделанные уже вашими приглашенными, затем их приглашенными, вплоть до пятого уровня, вам начисляется по 50 рублей с каждой оплаты. Вот в этой анимации показан пример дохода за первый год, если каждый в среднем делает всего три рекомендации в месяц. Понятно, что это идеальные расчеты, на практике кто-то пригласит одного-двух, а кто-то и 10, и 20 и больше. Кому можно рекомендовать коллекцию? Если вы в сетевом бизнесе, во-первых, конечно же своим партнерам, чтобы у них тоже были под рукой инструменты для развития бизнеса. И также очень важно, чтобы у них, особенно у новичков, был дополнительный доход, который никак не отвлекает от вашего основного бизнеса и помогает поддержать штаны на первых порах, пока они выходят на достаточный доход. Из-за этого многие новички теряют мотивацию, начинают смотреть по сторонам и часто уходят в другой проект. Это серьезная проблема, которую вы с помощью бизнес-коллекции можете решить, тем самым сохранив свою структуру. Соответственно, ваши партнеры рекомендуют своим партнерам, те своим и так далее. Кроме этого, в сетевом бизнесе вы в любом случае общаетесь с параллельными структурами вашего же проекта, плюс постоянно сталкиваетесь с отказами от людей, которые уже зарабатывают где-то в других проектах и которые по разным причинам не придут к вам в бизнес. Причем таких людей будет большинство. И у вас есть два варианта. Либо вы расстаетесь ни с чем, а то бывает и с негативом, либо предлагаете людям пользу для развития их бизнеса, зарабатываете на этом. Плюс у вас сохраняется с ними повод для общения, и в дальнейшем кто-то из них вполне может стать вашим партнером в основном бизнесе. Или, как вариант, вы можете начать знакомство с пользы для его бизнеса, а затем уже по ситуации, наладив контакт, перейти к основному предложению. В любом случае это лучше, чем расстаться ни с чем. Плюс можно рекомендовать тем, кто работает с партнерками, таких людей очень много, инфобизнесменам, предпринимателям, тем, кто ищет дополнительный доход. Поэтому в среднем по 3-4 человека в месяц это абсолютно реально. И даже если у вас будет выходить 10, 20, 100 часть от расчетной суммы в этом примере, все равно это хороший дополнительный доход, который не занимает времени, постепенно будет расти и лишним уж точно не будет. Ниже есть видеообзоры от некоторых партнеров бизнес-коллекции, затем отзывы в текстовом виде. Также посмотрите, вот это видео, оно развеет все сомнения, если они были относительно надежности проекта. Поэтому здесь даже не о чем раздумывать, выгоды просто очевидны. Регистрируйтесь, оплачивайте доступ, в личном кабинете есть все необходимые инструкции, используйте материалы коллекции для развития своего основного бизнеса, плюс не жадничайте, делайте рекомендации и зарабатывайте хорошие дополнительные деньги. Ответы на частые вопросы вы найдете в соответствующем разделе. Если что-то будет непонятно или не получается, не стесняйтесь, пишите, обязательно во всем поможем. Желаем успехов, до связи!